здравствуйте дорогие друзья с вами Наталья Китанова и международный интернет-проект Фоберлик онлайн и сегодня вашему вниманию хочу представить джинсовые брючки. брюки брюки джинсовой ткани для женщины артикулы в 196 183 цвет темный размер 44 состав 97 процентов хлопок и 3 процента эластан брюки бесподобные джинса не тонкая я бы осмелюсь даже не бы, а осмелюсь заявить, что качество ничем не хуже джинс, которые продают по 4 ну уж, наверное, лукавлю есть 3 брендовые, 3 500, по-моему, и дороже, да? но это, я говорю, средние цены показания. вот они такие книзу заужены я думаю, что моя покупательница останется в восторге видите, все аккуратненько сшито джинса, еще раз повторяю, повторяю не тонкая так, стоимость этих джинс, по-моему, по каталогу не слукавить около полторы тысячи, вот. Но этих денег они стоят. В запасе также идут клепочки, кнопочки или как они там называются, вот. В общем, я даже сама в восторге, соответственно, если человек берет размером побольше, чуть-чуть цена будет больше. Но, еще раз повторяюсь, они не широкие книзу, то есть они идут, как это так можно сказать, в тренде, вот, и поэтому даже, наверное, я и себе возьму, не даже, наверное, а возьму бесподобные штанишки, мне вообще понравились, даже, можно сказать, что ли я в них влюбилась, что ли, я думаю, что я была вам всем полезна. Покупайте только те продукты, которые выгодны вашему карману, соответственно, для консультантов э, эти штанишки, они намного дешевле, но не намного, 20-26%, это смотря на каком уровне человек находится и на в каком звании. Если человек vip клиент он может эту вещь взять, по-моему, даже э, с большой скидкой, до 70%, поэтому быть покупателем компании очень-очень приятно. Ну, вроде бы и все, что я хотела на сегодняшнюю секунду, на сегодняшний момент вам сказать. Я думаю, я была всем полезна.